Как как меня слышно. Если вы меня слышите, поставьте, пожалуйста, плюсик. Сейчас мы как раз технические вопросы проверим. Так, звук нормальный, не бомит. Светлана Николаевна отметила, что все хорошо. Добрый вечер. Все видно и слышно отлично, замечательно. Но вот сегодня я, к сожалению, успела добежать до своего офиса, и, возможно, вы слышите какие-то еще посторонние шумы, потому что я забежала в кофейню. Сегодня у меня было, было два круглых стола по разным темам. Один был посвящен международному государственному финансированию, его анализ, второй поправка в налоговую воду в И вот сегодня вечером я с радостью э, хочу представить вам наш первый вебинар, в рамках нашего первого курса, в рамках обучающей программы для МПУ. Как мы уже говорили, этот курс будет называться «Гендерное равенство, гендерная политика и эдвокаси». И первый вебинар, как вы видите, это будет «Гендерная политика в Республике Казахстан». Сегодня у нас уникальный, замечательный тренер и эксперт зовут Алия Кадыровна, она независимый эксперт по вопросам гендерной экономики. Я не буду долго рассказывать, я надеюсь, что Алия Кадыровна о своем опыте немного скажет в самом начале, и на самом деле пока мы будем ее слушать, ее презентацию, я думаю, мы все с вами поймем, насколько опыт обширен, насколько знания глубокий. А прежде чем подключить Алию Кадыровну и передать ей слово, я бы хотела напомнить правила нашего вебинара, вы внимательно слушайте, если у вас возникает какой-то вопрос, пишите его в чате, эти вопросы я буду фиксировать, в конце того, как презентация будет закончена, мы по всем этим вопросам пройдемся и попросим нашего эксперта на них ответить. Если всем понятно, поставьте, пожалуйста, плюсы в чате. Спасибо большое. Да, замечательно. Тогда, Олег Тереновна, подключите, пожалуйста, свое вещание Я и, и представим вас нашей аудиторией. Олега Кадыровна, вы меня слышите? Поставьте, пожалуйста, что-то так вот у нас получается. Да. А вот у вас, у вас внизу под ваше должно быть включить вещание. И вверху у вас над презентацией вы можете увидеть, у вас там значок микрофона и значок камеры. Вы не видите. А, вот, давайте, вот, а сейчас видите... Угу. Хорошо, подключайтесь. Да. Все замечательно. Все замечательно. Пока я себя не, не вижу. А вы потому что камеру не включили. Так, подожди, где камера включила? Так. Да. Да. Камера у вас тоже зелененькая должна быть. Отлично. Вверху над презентацией у вас. Так, вот вот, значок. Я, Это крон. Круг руки, да. Видите, я потому что тоже ваша коллекция. <связь> <трон. связь> Получается у нас? Сейчас ты у нас. рано бы слушал. Я что я тоже хочу... Ну, все, спасибо. Да, да, да. Я хорошо слышно? Все, замечательно. Вот рада вас видеть, рада а -а -а. вас слышать. А, Передаю. А, да, вас я хорошо, слышно. хорошо слышно. слышно. Участники, скажите, вам хорошо слышно? Давайте проверим. Хорошо слышно, да? Да, слышно. Хорошо. Я... Да, все слышно, все замечательно. Я отключу свое обещание, но я буду оставаться с вами, буду смотреть за вопросами. Если что, то вот в конце, после презентации я тоже подключусь, чтобы мы не знаете. Да, спасибо. Так, Олег Академовна, аудитория ваша. Так, добрый день, дорогие кружки. Дорогие кружки. Ну, Светлана Борисовна как-то очень меня так празднично представила, я сама немножко представлю. Во-первых, я очень рада принять участие в этом проекте. Я давно, вот разговаривая со Светланой, все время спрашиваю ее, будет ли такая возможность, потому что я работаю в разных проектах, и у меня сложилось такое впечатление, что вот именно люди, которые работают, как вы общественной организации, не большой потенциал и большие знания, ну, скажем так, ввиду своей загруженности, не всегда имеется инструменты для того, чтобы грамотно разговаривать с исполнительной властью, применять их вот, инструменты гендерного района, продвижение гендерного района на деле. Поэтому, когда она меня пригласила на этот вот семинар, я была действительно искренне рада, я думаю, что я оправдаюсь надежды, которые она на меня возложила, которые вы, наверное, возлагаете на меня. А, ну, как всегда она сказала, меня зовут Илья Тывалия Кадыровна, я кандидат экономических наук. На сегодняшний день я не делюсь иметь этот вопрос о экономики. Ну, конечно же, я не одна в стране. Я работаю с различными международными организациями, как в Казахстане, так и за его пределами. Я действительно работала во многих проектах, по многим направлениям, и немножечко это говорит о том, я в своей деятельности профессионально была преподавательной высшей школы, я работала в органах государственной статистики, больше 10 лет я проработала в организации объединенных наций, в различных агентствах, и вот на сегодняшний день я являюсь независимым экспертом по вопросам гендерной экономики. Ну, я думаю, что мы с вами начнем презентацию, и с чего бы я хотела начать? Ну, во-первых, как Светлана сказала, моя презентация называется Гендерный фактор гендерного неравенства, основы гендерной политики в Казахстане. Она действительно построена на том опыте, который я на сегодняшний день имею. Знания я, наверное, в течение часа чуть больше не смогу вам все передать, но я всегда открыта к общению, и если будут такие вопросы вне вебинара, я думаю, через э, Витлана вы можете узнать, как найти меня, то есть электронный адрес. я всегда отвечаю на письма, и в том, чем владею я, я, э, конечно, с радостью поделюсь с вами. В рамках же сегодняшней презентации я планирую поделиться с вами факторами гендерного неравенства в Казахстане в контексте нынешней гендерной политики поскольку я тоже участвовала на различных этапах разработки различных документов этой гендерной политики. И а, все это будет выстроено с фокусом на механизм эффективного продвижения гендерного района по всем направлениям человеческого развития, содержащей гендерной ответственности. Я думаю, что такой а, подход более будет эффективен, и вам будет он полезен, поскольку на самом деле никто, кроме вас, на, на практически, на практике не занимается вот именно этими вопросами, о которых мы будем говорить. Так, я, наверное, отключу сейчас камеру, да, и в конце презентации опять включу, а вы будете наблюдать со мной вместе за слайдами, хорошо? Так. Как у меня получится, я не знаю. Я изменяюсь немножечко, знаете, могут быть немножко, может быть, технические заметки, потому что я вот с этой системой работал впервые. Так, сейчас. Светлана Борисовна, я думаю, ваша помощь нужна. Я вот не ну, очень вот, понимаю, как выйти. На презентации. Так, я буду говорить, но в то же время вот сейчас Светлана Борисовна. Так, а вот. Хорошо, что я могу Да. Екатерина, все ты презентацию подключила, да? Да, вы видите презентацию? Я вижу, да. И все точно так да. же, как я вижу, да? Да, все точно так же. Ведет, Хорошо, да, благодарю, благодарю. Я вас благодарю, вас благодарю да, у меня что-то не получается. Спасибо. Спасибо. Да. Так, ну вот видите, все наладилось. Значит, я уже сказала, о чем мы будем с вами говорить, и дальше... Я думаю, что я приняла верное решение, потому что я не буду очень детально останавливаться вообще на самом понимании гендера, потому что мне кажется, что уже мы сейчас находимся на таком этапе, когда для всех гендер – это не чуждое слово. Ну, конечно же, чуть-чуть немного поговорим об этом, поскольку вы знаете, что многие гендер, источники, источники, я имею в виду теоретически, определяют гендер как социальный пол. Ну, а прежде чем говорить о гендере как о социальном поле, я бы хотела сказать, что наверняка вы опять-таки сталкивались с понятием гендер в некоторых случаях, когда его используют к синульному полу, то есть мужской и женской. Так, например, вот если говорить о статистических показателях, то если вы возьмете любой статистический сборник, то вы увидите многие показатели, где дезагрегацией, написано по полу или гендеру. Как правило, вот если вы смотрите иностранные, на, на английском языке, то там обычно пишут «disaggregation by gender», то есть «дезагрегация по полу». Понятие «гендер», и это тоже для вас, наверное, не новость, получило распространение вот в ходе развития всех гендерных теорий, получило распространение благодаря клиническим теориям и, конечно же, гендерным исследованиям. И в самом начале вот, понятие «гендер» опиралось, конечно, на, соци... на социальный а, конструктивизм. И вот еще раз я говорю, многие источники определяют его как социальный пол, и вот сейчас, наверное, в контексте нашего с вами разговора будет для нас с вами лучше, если мы будем опираться именно на это, потому что ну, вообще само определение «гендерный пол», «гендер как социальный пол», оно, соответственно, влечет за собой Распределение гендерных ролей и в конечном итоге приводит к продвижению гендерного равенства в обществе. Собственно говоря, чем вы, как общественная организация, занимаетесь, защищая права мужчин, женщин, юношек, девушек, девочек, мальчиков на практике на различном уровне. И каждый, каждый день делает это, я думаю, что вы делаете очень эффективно, правоотворно. Соответственно, вы сами того жила или не жила, вы занимаетесь продвижением гендерного равенства. То есть, равенство – это концепция, подразумевающая собой достижение целей равенства в правах между мужчинами и женщинами. В международной теории, как именно гендерное исследование, гендерное равенство, есть еще такое определение, синоним гендерного равенства, конечно же, как гендерное равноправие. Мне, например, вот гендерное равноправие более близко, потому что именно слово равноправие, оно, в моем понимании, и позволяет говорить о равенстве в правах между мужчинами и женщинами. То есть гендерное равноправие, вот, гендерное равенство, что это? Это равные права, обязанности и возможности для мужчин и для женщин, для женщин и мужчин. Конечно же, в рамках гендерного равенства в первую очередь учитываются интересы, потребности, приоритеты и женщин, и мужчин. И, что немаловажно, констатируется признание многообразия среди женщин и мужчин. И вот почему я говорю гендерное разнообразие, вот гендерное равенство это одно из прав человека, а также условия и показатели уровня социально-экономического и личностного роста. Сфера человеческого развития а, и вопросы прав человека имеют гендерное ответство. Я надеюсь, что, что вы а, в той или иной степени сталкиваетесь с теорией человеческого развития. Сейчас этот предмет преподается на уровне высшего образования в Республике Казахстан. Когда-то, в 207 годах, значит, создателем, скажем так, разработчиком учебника по человеческому развитию в Казахстане, был профессор Юрий Томирович Шикаманов. Вот, на сегодняшний день по этому учебнику идет обучение вот, теории человеческого развития в вот, нашей стране. В вот, человеческого развития вопросы прав человека имеются в гендерной аспекты. Какие же это сферы? Усилия в отношении женщин, миробезопасность, лидерство и участие, расширение экономических возможностей, национально планированный бюджет, права человека, Тур – это цели ООН в области устойчивого развития. До цели устойчивого развития, я думаю, вы тоже об этом знаете, были цели развития тысячелетия, На сегодняшний день Казахстан присоединился к целям ООН в области устойчивого развития. Вот, говоря о гендерном равенстве, я хотела вот вам показать такую диаграмму, гендер в цифрах. Хочу обратить ваше внимание, что это, скажем, Диаграмма, она разработана на основе отчета реализации гендерной политики в Казахстане. Это предварительный отчет версии этого года и является четвертым, четвертой предварительной публикацией обзора по государственному управлению в Казахстане. И вот я там указала ниже ссылку, по которой в интернет-пространстве вы можете найти этот отчет. Я бы вам рекомендовала его... Ну, скажем так, может быть, прочитать, кого-то может заинтересуют аспекты, потому что вот именно этот отчет, он дает такое яркое понимание, на мой взгляд, сегодняшней ситуации по реализации гендерной политики в Казахстане, Извините, то есть это отчет, который был разработан международными специалистами нашими казахстанскими исследователями в том числе. И он разработан по всем направлениям человеческого развития, о котором говорили вот до этого, и он действительно очень интересный, краткий, и там есть рекомендации, которые, на мой взгляд, вы можете тоже применять в своей практике, и, возможно, он будет хорош для, например, разработки предложений или заявок на проектную деятельность Организаций. Возвращаясь к диаграмме гендер цифр я хотела бы обратить ваше внимание, что вот 10% женщин на сегодняшний день у нас на политических должностях. Из этих 10% вы наверняка знаете, что достижением гендера нравится в Казахстане, вот именно в этом аспекте, является то, что государственным секретарем Республики Казахстан является женщина госпожа Абдыковыкова Гусарана Украина. И сюда же входят женщины на уровне политических должностей. Это, например, это Акимов, зам Акимов. Но, к сожалению, Акимов у нас женщин в Казахстане нет. Но есть заместители Акимов в некоторых областях. Я вот, например, знаю заместителя Акимов области по социальным вопросам Монгитарской в в области, по финансовым вопросам, а это один из ведущих вопросов развития региона в Адравской области. Есть заместители на уровне городов. Ну, достаточно атимов но здесь следует заметить, что, конечно, очень такое значительное количество женщин на этих должностях Тимов сельских округов. Но это, если посмотреть так по пирамиде, вот, это, так скажем, нижний уровень, конечно, этот уровень принимает решения но на уровне сельского округа или района, а вот уже поднимаясь вверх, то у нас всего 200%. И 16 министров у нас на сегодняшний день одна милиция женщина. Это госпожа Десенова Тамара Касымова, министр социальной защиты населения Республики, на республики Казахстан. Среди вот, депутатов Мажелиса на сегодняшний день в Казахстане, Мажелисе Юночного Зазыва, 27% женщин. Это довольно хороший показатель, потому что в мировой практике считается хорошим показателем это 30%. Казахстан достиг 27%. 7% женщин в Среди женщин, председателей судей и судебной коллегии, ну, вот 8,5%, порядка 9%, это не очень высокая цифра. Как видите, 70% женщин а, а, осуществляют свою трудовую деятельность в сфере образования и а, здравоохранения. Ну, это не секрет для нас, поскольку, возможно, даже это стереотип, что доктор или учитель – это женщина. На сегодняшний день это отрасли экономики, которые низкооплакиваются. Потому что не секрет, что заработная плата учителей и работников системы здравоохранения не такая уж и высокая. Хотя бесспорно в стране разработаны различные государственные программы, идет повышение заработной платы этой отрасли. Но на сегодняшний день вот, заработная плата женщин по отношению к заработной плате мужчин составляет 67% только 2015 год. А, и если говорить об уровне образования, то вот женщина со средним и высшим образованием, как и эти но ну, Это не значит, что мужчины менее грамотны, а, грамотность у нас одинаково на таком же уровне. Но ну, если рассматривать уровень образования женщин и мужчин по различным степеням образования, то среднее образование, конечно, же, доступно на и поэтому это показатели одинаково как для женщин, так и для мужчин, то вот если смотреть высшее образование после возрастного образования, то там женщины превалируют численности. Теперь я хотела бы немножечко проинформировать вас о международных правах и актах по вопросам гендерного равенства, потому что это не менее важно, я просто не очень ну, скажем так, осведомлена о уровне ваших знаний, но я думаю, что если у меня есть такая фраза, нет границ для расширения моего познания, поэтому если даже мы знаем, то э, расширить, э, скажем так, поле наших познаний никогда не вредно. Вот, международные власти по вопросам гендерного района. Ну, во конечно это конвенция всех форм в отношении женщин. Как правило, у нас э, сейчас вот. Известна английская аббревиатура, очень многие смотрят, копируетесь. Вот эта конвенция, она называется конвенция СИДО. И я хочу сказать, что вот кто из вас занимается защитой прав трудящихся мигрантов, то, наверное, вот в этой конвенции, статья 26 о защите прав трудящихся мигрантов, на мой взгляд, это вот единственный документ в Казахстане, эта конвенция ратифицирована, вы знаете, что конвенция выше любого закона. Поэтому вот именно вот этой статьей 26 можно апеллировать, когда присутствуют вопросы вот защиты прав трудящихся иммигрантов. Я сама больше 7 лет работала в вот программах по трудовой иммиграции в Казахстане. Поэтому я думаю, что это будет не быть интересно вам. Хочу сказать, что найти конвенцию в интернете очень легко, то есть любой из этих документов забиваете в Гугле, и, соответственно, она выходит на русском языке, она есть на английском языке и на всех шести языках Организации Объединенных Наций. Это декларация об искоренении насилия в отношении женщин 1993 -го года, Пекинская платформа действий и доклад 4-й Всемирной конференции по положению женщин 1995 -го года. В 2015 году было 20 лет со дня принятия технической платформы действий. И наверняка кто-то из вас принимал участие в консультативных встречах или круглых столах по подведению результатов технической платформы действий. Так. Это цели развития тысячелетия. Вот то, о чем я говорил, и я думаю, что вы все знаете, это декларация ООН цели развития тысячелетия. Третья была посвящена обеспечению гендерного равенства равных прав и возможностей мужчин и женщин, девушек, и юношей и мальчиков и девочек. И здесь я хочу сказать, что Казахстан, один из первых в СНГ, разработал в 2003 году отчет по целям развития тысячелетия. первую в мире была тогда на тот день Албания мне посчитали вас представлять этот отчет, и далее Казахстан разрабатывал еще отчеты в пятом, седьмом и десятом, эти отчеты вы можете также найти на сайте про ООН в Казахстане. Это, конечно же, не, доклады, не отчеты по научно-исследовательским изысканиям, но они, я думаю, для вас будут представлять определенную ценность, потому что там вкратце изложены, скажем, результаты. Достижения этих целей, они на сегодняшний день актуальны уже в рамках целей в области устойчивого развития, где цель пятая посвящена гендерному равенству. И поэтому я думаю, что это тоже интересно и может влечь в копилку ваших знаний. Политическая декларация женщин в 2000 году, резолюция Комитета по правам человека 2001-2001-2002 годов, и обязательства приняты организации по безопасному сотрудничеству в Европе ОБС по вопросам гендерного равенства. Говоря о гендерной политике в Казахстане, я хочу сказать, что гендерная политика в Казахстане, вот она движется на определенной законодательной базе, которую формируют вот изначально, это была концепция гендерной политики. Далее была стратегия Гендерного района Республики в на 6-16 годы. Я уверена, что кто работает вот по защите экономических и социальных прав женщин и детей, они не верят, этой стратегии. Я была вот в 16-м году оценщиком реализации этой стратегии. И хочу сказать, что это был очень инновационный документ. И там были, значит, скажем так, моменты, которые не были реализованы. И один из таких пунктов – это было внедрение гендера в образование, на всех уровнях образования Республики Казахстан. На сегодняшний день вы наверняка с этим, что гендер не таким образом не инкорпорировал в учебные курсы, предметы, еще раз говорю, на различных статях образования Республики Казахстан. И когда я проводила оценку, я ездила по регионам, и только благодаря инициативе некоторых руководителей учебных заведений, это были высшие учебные заведения, в рамках коллективных курсов гендер был инкорпорирован. Но ну, сейчас этот процесс, скажем так, взвинулся с места, я надеюсь, что мы увидим с вами результаты. Следующим вот пунктом, который не был реализован, это... То, что на Казахстане на сегодняшний день отсутствует, скажем так, гендерный экспертиза, в том виде, в котором она должна быть. И вы наверняка в своей практической деятельности, в своей каждодневной деятельности, работая в рамках, в рамках своих общественных организаций, так или с такими моментами, когда законодательство не соответствует, скажем так, принципам гендерного равенства определенные законы, нормативные правила власти и так далее. Это вот связано с тем, что у нас нет пока еще гендерной экспертизы, в том виде, в котором она должна быть. Я приведу вам небольшой пример. Работая в рамке, в проекте Европейского банка реконструкции развития по продвижению гендерного равенства в, области, в пассажирском транспорте, я а именно речь шла по городу Алматы, мы занимались тем, что мы хотели предоставить женщинам возможность работать водителями автобуса. Ну, в городе Алмате автобусы это очень хорошая занятость, это хорошая заработная плата. На сегодняшний день это комфортабельные автобусы, которые, у которых автоматическая коробка передач, хорошая теплая кабина. Но Женщины на тот момент, это был 13-14 год, не могли работать водителями а, пассажирского транспорта. Почему? Потому что вот правила дорожного движения и законодательства взяты с этим, Оно не прошло гендерную экспертизу и соответственно там был такой пункт, что чтобы стать водителем пассажирского транспорта, необходима лицензия Д. Для лицензии D необходима лицензия С. А лицензия С это вождение большегрузного автомобиля грузоподъемности свыше 3,5 тонн и это специально находилось в списке профессии, запрещенной для женщин в Казахстане. Есть такой список, постановление правительства. Вот. И таким образом женщины теряли вот эту возможность. Но в рамках этого проекта, значит, банк УДР сели высокий с в институте самостоятельных дел, и появилось такое внесение законодательство, что люди, у которых есть за тем, где навозили а, и троллейбик, вы знаете, это тоже, скажем так, гендерный стереотип, когда... Мы детство видим за рулем трамваев и троллейбусов женщины, нам кажется, и многим кажется, что водитель троллейбуса и трамвая непременно должна быть женщина. Хотя когда в Алмате был трамвай, а в Алмате он был, на сегодняшний день его нет, в последние годы очень много водителями трамваев были мужчины. Причем мужчины были, скажем так, больше, выше среднего возраста, и сейчас я почему об этом говорил, чуть тоже вы поймете, когда мы будем говорить про занятий. Вот таким образом, вот это один из примеров, когда вот закон не прошел гендерную экспертизу, и, соответственно, там значит, вот возникли такие перекосы. Опять же, в Алмате на сегодняшний день есть, есть метрополитен, И водитель митрополитен это тоже очень хорошая работа, хороший заработный плата, кто был в Алмате и видел метро что вы видели, там нет ни одной женщины. Почему нет на сегодняшний день женщины-водителя митрополитена? Потому что опять-таки профессия водителя электровоза тепловода находится в том самом списке, посвященной для женщин профессии. А девушка может получить специальность водителя электровоза тепловода, у нас есть единственное такое училище или учреждение образования в городе но по получению диплома она не может судов просить, потому что это запрещено. Но на сегодняшний день этот это список пересматривается, и это вот деятельность проектных, проектов. Я думаю, что вот, вы уже сталкиваетесь в своей практике. Я вас позеваю вот, более тщательно смотреть на такие вопросы, и, соответственно, кто как не вы, можете продвинуться на уровне законодательства. Такие вопросы, которые по разным причинам, скажем так не находят своего освещения. Верного неверного – это уже другой вопрос, но просто а, здесь еще раз хочу сказать том, по разным причинам, значит, некоторые вопросы, большинство вопросов не, не находят своего освещения. На сегодняшний день а, основным документом продвижения гендерного равенства в Республике Казахстан является концепция семейной гендерной политики Республики Казахстан до 30 -го года. Вот я здесь тоже сделала ссылку в интернете, где можно найти этот документ. Я думаю, этот документ, вот, его нужно обязательно прочитать, потому что посмотреть, там есть различные направления, и вы обязательно найдете то направление, в рамках которого вы сами осуществляете свою деятельность. И я чуть позже скажу, чем он, скажем так, вам он полезен, и какие инструменты можно отсюда извлечь. Казахстан, один из первых, разработал гендерные законы. Закон о протилактике водового насилия и закон о государственной гарантии равных прав и равных возможностей мужчин и женщин. Я извиняюсь, снимаю... Три секунды, я сейчас провожу. Так, я прошу прощения, я здесь. Вот эти два закона, я еще раз хочу сказать, что Казахстан администрировал в СНГ в 2009 году, принял эти законы, наверняка вы тоже о них осведомлены. Вот закон о противоречии бытового насилия, он очень на сегодняшний день действующий. И кто работает в этой сфере, он прекрасно знает, что были изменения и заполнения. Сейчас готовы уже внести вторых изменений и дополнений. Это, это закон действительно живой. На сегодняшний день есть такие результаты, считается очень успешным деятельностью неправительственных организаций, ваших коллег, возможно, в том числе и ваших. Потому что на сегодняшний день есть стандарты оказания специальных социальных служб жертвам бытового насилия. Определен статус, статус жертвы бытового насилия. И на сегодняшний день во всех областных центрах открываются государственные учреждения по специальных социальных сетей в основном бытового инфекции. Я всегда была уверена в том, что такого рода учреждения должны быть государственными, то есть финансироваться государственная решение. Конечно же, еще раз говорю, неправительственные организации внесли огромный вклад в в разработке этого закона, в оказании услуг помощи жертвам бытового материала. Но неправительная организация, она может делать, должна заниматься информационной деятельностью, может оказывать компенсационной услуги, потому что здесь все связано с постоянным финансированием. Неправительная организация, вам лучше знать, чем мне, на сегодняшний день, скажем, о нем становится все труднее находить рамки финансирования, и это должно быть государственное учреждение, сегодняшний день это в Казахстане присутствует, открывается, возможно, не в той скорости, с которой нам хотелось бы, но ну, такая деятельность уже в Казахстане идет. Говоря о втором законе, о государственных гарантии равных прав и равных возможностей мужчин и женщин, даже по самому названию вы видите, что это закон, который действительно регулирует и гарантирует. Вот это гендерное равноправие. Однако на сегодняшний день он очень рамочный. Я знаю, что собирается провести, скажем так, мониторинг этого закона, и это очень правильно будет, потому что, чтобы дальше его двигать, чтобы он был живой, нужно его отмониторить, его реализацию, понять, в какую сторону, чего, каких инструментов, механизмов не хватает для его эффективной реализации. А он на самом деле гарантирует, если вот кто не читал, вы его почитаете, там очень много инструментов, которыми можно пользоваться. То есть, когда мы говорим о квотировании, зачем нам это квотирование, когда у нас есть такой а, закон. То есть, вы хотите создать это поле равных прав и равных возможностей, пожалуйста. Тем более, есть закон, который дает вам эту возможность. Ну, еще раз говорю, он на сегодняшний день рамочный, но я не теряю надежды на то, что он будет живой, и сейчас вот в рамках той самой концепции о семейно-гендерной политики, республика с данным года тоже там оговорено о том, что дать, скажем так, зеленый свет этому закону. В цели в области устойчивого развития, цель пятая, она непосредственно посвящена изучению гендерного раси и расширению права возможности женщин и девочек. Я тоже здесь дала ссылочку, где можно найти эти цели. Их 17. Вот и цель пятая, как видите, гендерная равенство. Но если вы посмотрите на все эти цели, главное да, как вот, на 10 цели развития священия до этого, то вы. ваша деятельность, она непосредственно связана с какой-нибудь из этих целей. Но гендерная равенство это та цель, которая является такой красной миссии, которая проходит через все стрильбы. Я вот, можно сказать, в каждом проекте, в каждой своей вот новой работе сталкиваюсь в той или иной степени с очень интересными открытиями для себя. Вот, например, я отработала недавний проект, который был связан с вопросами, с усилением решения вопроса снижения риска препятствий. В частности, действия такие, как на паводки, Это была Массонская область. И сейчас вот для вас еще раз тоже хочу наверное, не секрет, что доноры, значит, призываю, когда на тендер выставляют проекты, то там обязательно, несмотря на ту сферу, в которую должен реализоваться проект, обязательно присутствует сейчас Поэтому, вот, на мой взгляд, знание, гендерные, вот, гендерные знания, они вам сейчас позволят. Ну, скажем так, усилить свою возможность быть первыми в, этом, в этих стендерах. Вот, возвращаясь к снижению риска бедности, а, на сегодняшний день во всем мире мы вот, не, не интерпорируем гендерных аспектов вот вопрос снижения бедности, а это вот 13-я борьба с изменением климата, то во, всех, во, во всем мире, во многих странах, практически во всех странах вопрос о гендерных аспектах уже потихонечку инкорпорируется в эти вопросы. Хорошо, что в Казахстане был маленький, небольшой проект, и впервые заговорили вот о, о, о вопросе значит, гендерных, о гендерных аспектах в рамках чрезвычайных ситуаций. На самом деле, кто в той или иной степени сталкивался с этими ситуациями, которые нельзя называть чрезвычайными, то уязвимыми группами являются Прежде всего, это женщины, дети, престарелые люди, люди с ограниченными возможностями. Вот. И поэтому, еще раз говорю, гендерное равенство, знания, гендерные знания, они вам не повредят, а наоборот, усилия только ваши знания и ваши возможности. Вот. А гендерное равенство, 5-ая цель, если, ну, если вот, еще раз вы посмотреть любую цель выпуска вот, источного развития, гендерное равенство там присутствует. И вот цель пятая она я не могу сказать что она самая главная ответственная и так далее на вот, вот номер пять вот, но она как кров карин еще как вот говоря на двухном языке то есть вот а это красный нить которая проходит через все случаев различий возвращаясь вот, немного немного теории а, гендерного исследования то вот говоря о политике в том числе о политике Казахстана нужно всегда иметь в виду, что у гендерной политики, истории гендеров, они есть четырех видов. То есть гендерно предъятое, гендерно слепая, гендерно нейтральная, гендерно симметричная политика. А гендерно предъятоя политика, ну, она уже, скажем, так, по своему определению дает себе знать, то есть это Политика, которая дискриминирует и носит дискриминационный характер по отношению к женщинам. Гендерно-слепая политика является результатом непризнания людей, которые ответственны за формирование политики на различном уровне, возможности гендерного фактора, которая определяет степень гендерного неравенства в конкретной стране. Гендерно-нейтральная политика, она тоже по своему определению уже можно догадаться, что это за политика, то есть она заявила закрепляет и соправляется на уровне законодательства мужчин и женщин. А на деле осуществление этой политики на правах может носить отрицательное воздействие на положение женщин в этой стране. Прошу прощения, на компьютере что надо делать по-другому. Гендерно-числительная политика ставить свою цель, и проанализировать будильные факторы, которые определяют гендерное разделение труда, ну и, соответственно, разработать ориентированные на женщин и мужчины меры, призванные содействовать большему равенству возможностей, прав и обязанностей мужчин и женщин. Я хочу сконцентрировать ваше внимание, когда мы говорим о реализации гендерной политики, то есть о политике гендерного равенства, мы говорим о возможностях, правах. Мы говорим и об обязанностях, как так и женщин. Говоря о гендерной политике Казахстана, я на многих вот мероприятиях, обучающего толка, консультативного, дискуссионного, когда задаешь вопрос, а какая же гендерная политика в Казахстане, то, что интересно, практически процентов 30 всегда говорят, что она носит гендерно-нейтральный характер. То, что мы с вами уже говорили, то есть в Юра за какая-то принцип разницы, на практике он не осуществляется. 7% говорят гендерно-чувствительная политика. Ну, на сегодняшний день в Казахстане принято считать, что в политика политике Республики Казахстан она гендерно чувствительная. То есть анализируются будильные факторы, как разделение труда на всех уровнях развития человеческого развития и разрабатываются меры, которые ориентированы на то, чтобы создать вот это поле гендерного равенства, то есть гендерного равноправия для мужчин и женщин. И все же в Казахстане на сегодняшний день присутствуют факторы гендерного неравенства. Ну, факторы гендерного неравенства, я представляю вам вот четыре направления, которые, на мой взгляд, в рамках которых, на мой взгляд, можно очень, скажем так, ощутимо, чтобы можно было, так сказать, пощупать, выявить это гендерное неравенство. То есть это занятость, это здоровье, это насилие в отношении женщин, это государственное управление. Это те области, которые ну, определены мною, поэтому, конечно, вы можете добавить от себя, если вы считаете, Нужным, или вы проводили, возможно, анализ в рамках своей деятельности, я сейчас говорю, скажем, по своему мнению. Вот сфера занятости. Почему а мы говорим о том, что здесь присутствует фактор гендерного неравенства, в основном это женского населения? Но на сегодняшний день, как вы дальше поймете, уже мы можем говорить именно вот в рамках занятости в Казахстане, а факторы гендера умирается, как мы считаем. Уровень экономической активности женщин все еще ниже, чем у мужчин. На рынке труда продолжает оставаться высокий, высокий уровень безработицы среди женщин по сравнению с москодией в работе. Самостоятельное занятое население – я думаю, что вы тоже сталкивались с ним, и для вас это не новое определение, то есть это люди, которые организовывают себе самостоятельно, сами себе свою занятость. Вот если в 2001 году этот показатель составля был больше, чем у женщин был выше, чем у мужчин, то по данным 2016 года в Казахстане самостоятельно занятые женщины, численно самостоятельно занятые женщин ниже, чем у мужчин. Это связано с тем, что. На сегодняшний день в Казахстане много действий государственных программ, такие как дорожная карта занятости, продуктивные занятости, работают фонды. И таким образом, после того, как было уделено внимание именно занятости женщин, вот, численность она вот, скрытилась. Но, но здесь я хочу Ваше внимание обратить на то, что самостоятельные занятые как женщины, так и мужчины, это то население Казахстана которая самостоятельно, конечно же, не отчисляет налоги в пенсионный фонд. И когда эти люди достигнут пенсионного возраста, они будут получать только базовые пенсии, которые на сегодняшний день составляют 14 тысяч 466 рублей. То есть эта базовая пенсия, она... Теоретически составляется будет 25% от прожиточного минимума. И в теории она должна когда-то достичь 70% рубежа, но на сегодняшний день на 25%. Поэтому это тот риск, который вот для этой категории занятых висит как замоклов меньше. Мы уже говорили вот о денежных цифрах, и вы там видели, это был 2015 год что соотношение средненечной заработной платы мужчин и женщин на 67%. На сегодняшний день она, видите, порядка 16 год, порядка 69%. И средненечная заработная плата мужчин в 16 году по стране составляла 169 тысячи тысячи рублей, а женщин – 116 тысяч рублей. Заработная плата мужчин и женщин, мужчин выше, если посмотреть в среде по отраслям, то женщин, ну, мужчины, конечно же, больше работают в высокооплачиваемых сферах, то есть как нефти, да, женщины там мало представлены, хотя вот на сегодняшний день мы ниже будем смотреть в контексте гендерной семейной политики, четко обозначено о том, что, во-первых, пересмотреть этот список, запрещенный для женщин в а во-вторых, значит, вот раскрыть все закрытые двери для женщин, которые на сегодняшний день присутствуют. я имею в виду на... Мужская безработица в Казахстане вот, составила в 2016 году 4-4%, женская безработица на 1% выше. Ну, это был такой показатель, он все время идет в последние 10-15 лет, до этого мужская безработица ниже женской безработицы, но если смотреть кредит областей, то, например, в Атрасской области. Мужская безработица выше, чем женская безработица. Я вас вот призываю, когда вы по каким-то причинам будете разрабатывать, скажем так, вот аналитические выкладки, вот именно вот в рамках гендерного равенства, надо очень аккуратно работать с показателями, потому что они очень разнятся по регионам Казахстана. Вот я еще раз хочу сказать, в вот Атрасской области мужская безработица выше мужчин, но там нужно смотреть почему в разрезе отраслей специализаций там многие мужчины работают вахтовым методом и поэтому соответственно они вот, там показатели вот, э, такой э, значительно отличаются от показателей на уровне э, республики вот очень интересно посмотреть вот как я говорила именно качественную сторону свои показателей, когда вы делаете аналитику вот например уровень безработицы среди женщин по возрасту. Если вы обратите внимание, то вот 7,9% в 16 году была безработица среди женщин в возрасте 30-34 лет. Это высокий показатель. И дальше 35-39 тоже 6,2%. Это высокий показатель на сегодняшний день. И это удручает, потому что это активный экономически активный возраст. И здесь надо опять-таки смотреть в качественную сторону, почему вот именно в таком возрасте, а это регистрируемая безработица, то есть люди находятся в активном поиске занятости, почему женщин там вот так много. И Если посмотрите, то в претензионном возрасте, вот 55-59, тоже 5-3%. То это тоже, скажем, показатель, который может вызывать определенную озабоченность. Хотя надо отметить, что последние годы в рамках государственных программ сфере занятости категории женщины пенсионного возраста, она отдельно выделена, и на нее обращается особое внимание, потому что именно в этом возрасте очень трудно найти работу, поскольку если есть вот такое экономически активное занятое население с таким показателем то женщинам и мужчинам предпенсионного возраста, конечно же, не могут соперничать, скажем так, на рынке труда но хотя по разным факторам может их квалификациям оказаться и выше. Если посмотреть среди мужчин, то здесь тоже примерно такая же ситуация, и показатель безработицы, он тоже выше среднестранового, и именно вот тоже в таком же возрасте, как вот в активном экономическом, экономическом возрасте, я имею в виду по отношению к занятости. Предстантионный возраст здесь тоже довольно достаточно итоге, показатель по отношению к среднему страну, Видите, 5% по отношению к 4, -4. Так что это я ä, говорю, показываю вам вот такие данные ä, с тем прицелом, что когда вы будете, вот еще раз говорю, сделать гендерную аналитику, то есть то надо иметь в виду, что надо рассматривать тот объект, которого вы исследуете с разных сторон. И когда вы говорите о, о вопросе гендерного равенства, неравенства, нужно прежде всего вот именно качественные показатели смотреть. А качественные показатели смотреть через призму вот этих количественных показателей, которые достать несложно. Я вот буквально через несколько то скажу, где они находятся. Возможно, вы уже знаете об этом. Вот, а, говоря дальше о занятости, можно говорить о том, что больше половины численно мигрантов составляют женщин, кто работает в сфере трудовой миграции, он, конечно же, понимает, что женщин среди мигрантов очень много, особенно среди домашних работников. На сегодняшний день единственная категория, которая легализована в Казахстане, то есть может осуществлять свою трудовую деятельность в рамках законодательства Республики Казахстан, это домашние работники. Домашние работники ⁇ это та категория, это гувернанты, повара, кухарки и так далее. Это единственная категория, которая имеет право законодательно работы в Казахстане. Следующий, скажем так, фактор гендерного неравенства, в сфере занятости, это женщины-предприниматели еще недостаточно использовать на рычаге для развития своего бизнеса. Я работала в нескольких проектах, я сказать, что вот почему такой фактор присутствует. Мне кажется, что особенность в сельской местности, несмотря на то, что прекрасно работают программы, да, ну, дому, Казагра, то есть поддержки предпринимательства, особенно женского предпринимательства в сельской местности, все же по различным причинам женщины в сельской местности, они еще недостаточно осведомлены о тех возможностях, которые предоставляются. Вот, например, есть Сейчас вот в рамках государственной новой государственной программы агропромышленного комплекса очень много выдаются субсидий на различные виды сельскохозяйственной деятельности. Когда я разговаривала в рамках проекта с, интер... с респондентами, то особенно женщины, они совершенно не владели этой информацией, то есть о том, что можно заниматься определенной видностью сельскохозяйственной деятельностью в растении и допустим, выращивать определенные виды сельскохозяйственных культур, тогда, соответственно, в рамках этой государственной программы ты получаешь денежные субсидии, которые помогли бы подняться, под, подняться на определенный уровень и отсутствие утраскую жизнь. Наверное, вот, э, в, это, в, это, в этом аспекте именно вот, неправительственные организации могли на себя взять вот эту миссию, скажем так, информатора, э, потому что. Еще раз говорю, особенно те, кто наверняка вы лучше меня об этом знаете. По разным причинам, особенно женщины, не имеют достаточной информации. Следующее направление это здоровье. На мой взгляд, вот именно об здоровье и мне есть факторы гендерного неравенства, такие как, что заболеваниями связанными с дефицитом йода страдают чаще женщины, особенно городские. Местности. Хотя на сегодняшний день вот, я тоже работала, работаю сейчас в программе по обобщению продуктов питания, то процесс иодизации соли в Казахстане очень успешно осуществлен. Мы все используем иодированную соль и вроде бы этого достаточно, недостаточно количества йода, но все же вот йодокефект еще присутствует чаще у женщин и особенно в городской местности. Не уменьшается число больниц с злокачественным образованием. Причем здесь в этой численности больше женщин, и особенно старше 50 лет. Здесь есть позитивный фактор, я скажу какой. Вот несмотря на, на данные по этому показателю, по этому фактору, позитивность в том, что на сегодняшний день в Казахстане есть программы по Улучшение здоровья населения Казахстана, в том числе и тренинговой программы, которую вы кстати, прекрасно знаете, мы все проходим в своих поликлиниках определенного в рамках каждой по своей тренинговой программе. И вот это вот результат выявления больных это является результатом вот рассмотрения вот этих самых тренинговых программ. Поэтому заботясь о здоровье я призываю вас, так сказать, пользуюсь случаем. Вот не забывать об этих скринингах в программах и не отмахиваться от наших участковых врачей, когда нас превышает, нужно находить время и проходить этот скрининг. Вот эта статистика, как видите, то, о чем я говорила, вот показатель новообразования молочной железы растет, и если посмотреть, это является прямым следствием вот этой программы тренинговых обследований. Я вот буквально на днях видела статистику о том, что, к сожалению, вот этот показатель сейчас в некоторых областях становится выше, не, становится присущим не только для женщин старше 50 лет. Здесь, может, можно физиологически объяснить а процессами, происходящими в организме женщин, к сожалению, в численности заболевших присутствуют уже и молодые женщины. А это уже тоже такой сигнал, на который нужно обратить внимание. И, наверное, это требует определенных тоже исследований, понять, почему это происходит. Уровень заболеваний женщин железодефицитной анемии, вот как вы видите, если посмотреть, то в Южно-Казахстанской области он выше, чем вот в Атравской, например, или в Республике Казахстан. Хотя я хочу сказать, что железодефицитная немия, один из факторов, это нехватка микронутриентов, в частности, железа и фолиевой кислоты. Вот работая в программах по обогащению питания, вот я еще раз хочу сказать, что микронит для расширения моего познания, то я хочу поделиться с вами о том, что вот, в Казахстане принято вообще есть законодательство по обязательной фортификации муки, то есть обогащимой мукой микронитриентами, частым железом и полиевой На сегодняшний день уже достигнут очень хорошие результаты и я надеюсь, что сейчас мука, как производима в Казахстане, она будет все обогащаема. И я призываю вас пользоваться мукой, на, которой, на пакете которой есть знак качества, такой красный пенечок, смайлик. И это и написано, что она обогащенная. Ну, это такие компании. Я ни в коем случае не даю рекламу этим компаниям. Просто я знаю эти предприятия, которые обогащают муку. И это, это такие компании, как Цесна, Алтунданс, Гранд, Актудинский, например, Новальжанка, Ураль, о, Уральские комбинации, я, к сожалению, не забыл его название. Вот. Это очень важно. Потому что вот железодефицитная анемия, особенно у женщин, и нехватка вот именно железа и фолиевой кислоты, особенно у новорожденных детей, а это, соответственно, железодефицитная немина беременных женщин, она чревата заболеваниями, которые непопраздимы. Поэтому вот нам нужно просто, скажем так, себя обезопасить на каким образом. Есть такой простой способ. Значит, употреблять обогащенные продукты питания, а это именно вот реализированная соль и обогащенная железомополивая соль у мука. Конечно же, вот фактор гендерного неравенства это случаи ВИЧ-инфекции, ВИЧ-инфицированных. Вот, 12 месяцев 2015 -го года в Казахстане зарегистрировано 2320 случаев ВИЧ-инфекции. Это показатель на 100 тысяч населения составил 12,6. И в общей структуре ВИЧ-позитивных лиц преобладает мужчины. Следующая область проявления факторов гендерного неравенства – насилие в отношении женщин. Я уже говорила по закону профилактики бытового насилия, но несмотря на это, насилие в отношении женщин, как вы видите, продолжает расти, но здесь не только бытовое насилие, поэтому этот показатель вот увеличился по сравнению с 2011 годом в 2016 году. И если посмотреть динамику судимости, то она тоже растет и среди женщин в том числе. И вот я хочу поделиться своими наблюдениями на том, что мне всегда хотелось поучаствовать в исследовании, которое проводилось бы среди заключенных, и особенно совершивших часть уголовные преступления. И вот интуиции исследователей мне подсказывают, что большинство женщин, которые совершили эти преступления, на протяжении долгих лет были жертвами бытового насилия. Я не знаю, права ли я или нет, это может показать только исследование, которую на сегодняшний день в Казахстане не проводилось, но я не теряю надежды, что оно все же будет проведено. Факторы гендерного неравенства населения Казахстана, а под следующая фера это государственное управление. Рассматривая гендер в цифрах, уже, я уже говорила вам, что на сегодняшний день доля незанимаемых женщин из Можилища в парламенте в 2016 году достигла 271%. За 10 лет этот показатель непрерывно возрастал, и по сравнению с 6-м годом сегодняшний день он вырос, как видите, более чем на 10%. Государственное управление на уровне регионов, здесь вот такая диаграмма, по-разному в регионах, ну вот если посмотрите, зеленые вот фигурки, это женщины, представленные в городских матрифанах. Так, оранжевые так вот здесь немножко ну, где, голубые это областные, оранжевые а это районные. Вот видите, вот на областном уровне, ну, скажем, лидирует вот Кустанайская область, Север, вот там, если я точно помню, 32, где-то больше 30. И северо-казахстанская. А дальше вот очень хорошо представлены как бы женщины вот на уровне районных матрикатов. Городские, вот, областные, они вот находятся в таком вот скажем ну, менее значимом положении по отношению к вот, представницам на других уровнях. В международной практике, вот, соответственно, когда мы говорим о, о, о факторах гендерного неравенства, мы говорим о факторах уязвимости. Вот, гендерные отношения они определяют четыре фактора уязвимости. Это Экономические, это социальной, физические, экологические. Вот гендерное неравенство. Когда мы говорим, про говорим про него, то как его, ну, скажем так, оценить, как его пощупать, что ли? Вот, для того, чтобы это сделать, в мировой в теории, в практике, в, в мировых исследований есть такой очень интересный показатель, который называется индекс гендерного разрыва. На английском он называется The Global Gender Yet Index. И что это, что это за показатель? Глобальное исследование, сопровождающее рейтинг стран мира по показателю есть равноправие полос, рассчитывается по методике Международной организации Всемирного экономического форума, основанного на комбинации общедоступных статистических данных в области социально-экономического развития по различным странам мира. И что а, включается в это три оценке, при измерении этого показателя? То есть индекс измеряет уровень гендерного разрыва, который существует в некоторых странах, между женщинами и мужчинами, то есть разрыв в гендерном равноправии, по 14 различным переменам переменных четырех ключевых областях. Это экономическое участие, карьерные возможности, образование, здоровье и политические права и возможности. Как видите, это те направления, о которых мы с вами выше говорили, рассматривая факторы гендерного неравенства в Казахстане. Индекс гендерного разрыва, если вы посмотрите, вот я здесь небольшую табличку привела, то первое место занимает Исландия. Финляндия, первые строчки, это скандинавские вот страны, это страны с высоким уровнем развития. Исландия, Финляндия, Норвегия, Швеция. Пятое место занимает Оланда и Ирландия. Казахстан занимает 51-ю позицию по индексу гендерного разрыва, который составил 0,7 в 2016 году. Вот то, о чем я говорила чуть выше, когда вы будете заниматься самостоятельными аналитическими изысканиями в области гендерного равенства, возможно, вы это делали, и это для вас не ново, но я просто хочу сказать о том, что в Казахстане... На сегодняшний день хорошая гендерная статистика, которая предоставляется комитетом статистики, сейчас который входит в состав Министерства национальной экономики. И гендерная статистика, там есть целое управление по гендерной статистике целями развития пищеведения, и на сегодняшний день а по в области устойчивого развития. Гендерная статистика – очень эффективный инструмент мониторинга гендерного равенства. Я вот здесь привела ссылку, которая напрямую выводит на раздел гендерной статистики. И там очень хорошие показатели. Конечно, вы можете на этом на сайте комитета по статистике использовать различные показатели. И многие показатели очень хорошо агрегированы по гендеру, по полу. То есть вы можете пользоваться этими показателями для того, чтобы из количественных показателей рассматривать сами себе. Создавать вот ту качественную картинку, которая вам необходима на тот момент, когда вы занимаетесь аналитическими изысканиями. А вот, говоря о гендерном равенстве, конечно, нельзя не затронуть гендерные подходы. Я ввиду того, что у нас с вами не так много времени, поэтому я не буду, скажем так, сильно в историю развития гендерных подходов. Единственное, я скажу о том, что осознание того, что явления, которые происходили в обществе, по-разному влияет на мужское и женское население, соответственно, вызывая неоднозначную реакцию как мужчин, так и женщин. Это и есть вот гендерный подход. В гендерной истории было вот. До сегодняшнего подхода, о котором сейчас мы с вами будем говорить, два подхода – «женщины в развитии» и «гендеры в развитии». Но если посмотреть на название «женщины в развитии», «гендеры в развитии», то, соответственно, вы поймете о том, что на, а, это связано с различными этапами социально-экономического развития общества. Поэтому начале, как бы был подход «женщины в развитии», а следующий подход был «гендеры в развитии. На сегодняшний день основной подход, который применяется во всем мире это комплексный гендерный подход. Сейчас очень много в обществе у нас появляется новоядов, скажем так, которые основаны на, на терминах в английском языке. Но термин комплексного гендерного подхода я вот смотрю литературу очень во многих источниках, которые публикуются на русском языке прям вот Скажем так, на русском языке пишется английская аббревиатура этого комплексно гендерного подхода gender mainstream. На самом деле в русском языке это называется комплексный гендерный подход. То есть что это означает? Комплексный гендерный подход — это процесс оценки любого планированного мероприятия, включая разработку законодательства, стратегии и программ во всех областях и на всех уровнях, с точки зрения его возможного воздействия на женщин и мужчин. То есть вы, разрабатывая, например, план, стратегию осуществления деятельности своего, своей организации, совершенно конкретно можете использовать этот самый комплексный гендерный подход, чего я вам настоятельно и рекомендую, основываясь вот на определении и на, скажем, преимущества комплексного гендерного подхода. Чем в чем они выражаются? То есть комплексный гендерный подход делает видимым гендерные изменения проблем во всех секторах жизни. Ну и конечно же не рассматривается как отдельный вопрос и становится частью любой стратегии или программы. То есть гендерный подход это не отдельный подход, который там, совершенно конкретно продвигает права женщин или права мужчин. Это часть любой стратегии и программы, в том числе стратегии отдельной организации. Инструментом комплексного гендерного подхода является, во-первых, гендерный анализ. То есть для того, чтобы реализовывать комплексный гендерный подход, нужно осуществлять гендерный анализ с целью выявления вот факторов, факторов неравенства между мужчинами и женщинами, которые необходимы в стране. То о чем мы говорили выше, то есть факторы гендерного неравенства, мы их выявили с вами то есть пока вот в различных сферах. И соответственно, После выявления можно разрабатывать мероприятия по их устранению. Это обеспечение равных возможностей для всех и принятие гендерно-ориентированных мер в случае явно выраженного неравенства. То, о чем я только что сказала, то есть выработка плана мероприятий по устранению фактов гендерного неравенства. Конечно же, это инициирование процесса конституционных изъявлений соответствующих продвижению гендерного равенства. Безусловно, это формирование активной позиции девушек и, и женщин. И разработка гендерного бюджета. Вот на последнем я хочу остановиться немного, потому что вот предыдущие четыре, я думаю, они более понятны, потому что вы в своей деятельности каждый день сталкиваетесь, и я уверена, что вы этими инструментами пользуетесь. Вот гендерный бюджет, то, что сегодня на... Казахстане, совершенно четко, да, я хотела бы говорить, потому что когда вот, я оценивала стратегию гендерного равенства на 6-16 годы, то один из пунктов, который также был, не был реализован в рамках этой стратегии, это было то, что в стратегии было заявлено внедрение технологии гендерного бюджетирования. На сегодняшний день этот процесс находится в самом тоже в таком начальном, на начальном этапе и в концепции семейной гендерной политики, там тоже это отдельные раздел, который посвящен выполнению этой технологии. Я вкратце просто обозначу, что это значит. Гендерное бюджетирование подразумевает различные процессы и инструменты для оценки воздействия государственного бюджета как расходной, так и доходной его части на национальном местном на социально-экономическом положении женщин и мужчин, девочек и мальчиков. Но вы знаете, что сейчас Бюджет Казахстана для этих четырех уровней, и последний уровень, это, скажем так, вот на местном уровне, я не буду на этом останавливаться, я просто хочу сконцентрировать ваше внимание на то, что вы, пользуясь технологией гендерного бюджетирования, можете совершенно конкретно использовать этот инструмент при, скажем, разговоре с местными исполнительной властью по продвижению тех целей, которые вы преследуете в рамках своей деятельности, своих организаций. Что присуще гендерного бюджета? Во-первых, бюджет, в рамках гендерного бюджетирования анализ бюджета расходной и доходной части производится с гендерной точки зрения. Разбивка бюджета с точки зрения его влияния на женщин и мужчин осуществляется. Основные существующие пробелы между политикой и ресурсами, соответственно, выявляются. И гендерное бюджетирование должно быть присуще национальному, региональному и местному уровню. То есть на всех уровнях бюджета. Очень важно понимать, что не присуще гендерному бюджету. Прежде всего, гендерный бюджет – это не деньги бюджет для женщин. И совершенно четко, он не стремится к увеличению значит, количества денег, которые должны быть потрачены на женщин. И это, конечно же, не самоцветие. Теперь вот я хотела концентрировать ваше внимание на концепции семейной гендерной политики Республики Казахстан до -го года. Еще раз хочу сказать, что это единственный документ национального значения, который занимается реализацией гендерной политики Республики Казахстан. На сегодняшний момент, как видите, он называется концепцией семейной гендерной политики. И... В рамках этой концепции есть направления, есть индикаторы, которые я призываю вас посмотреть, почитать внимательно эту концепцию. Вы сможете там найти все, скажем, инструменты, те направления, в рамках которых вы осуществляете свою деятельность. и Вы сможете эти инструменты использовать для того, чтобы более эффективно продвигать деятельности своих организаций. Вот реализация концепции, мне написано, будет способствовать созданию условий для реализации женщин и мужчин и вообще вот, права на жизнь без дискриминации по признаку пола. В ней прописано также, что будут рассмотрены вопросы внедрения гендерного дежурфицирования при формировании бюджетов государственных органов. Это то, о чем я вам выше говорила. То есть, как видите, в стратегии гендерного равенства до 2016 года этот пункт был обозначен, но, к сожалению, не нашел своего своей реализации. Вот в конце новой концепции он обозначен на сегодняшний день. Приступили активно к его реализации. Это в основном, конечно, на Министерство национальной экономики. Я вот участвовала в проекте, именно в проекте в области сельского хозяйства, завтра будет представление результатов этого пилотного проекта, здесь в я вам в я накажу сегодня. Я не знаю, может кто-то из вас и участие в этом мероприятии, но ну, если у меня будет возможность, не знаю, в будущем, возможно, я смогу поделиться и этими результатами с вами. Когда мы говорим о создании условий для обеспечения равной занятости мужчин и женщин, это раздел, то, о чем я вам говорила, в концепции семейной гендерной политики четко обозначены разделы. То есть это занятость, это здравоохранение, это образование, это уровень государственного управления, это, это сфера насилия в отношении женщин. И там как раз-таки еще появилась новая функция. Такой, как создание условий для продвижения мира и безопасности. Есть такая декларация 13.25, не знаю, слышали бы войну или нет. Но в Казахстане, как правило, считалось, что она не так актуальна, как в этом мире, Но на сегодняшний день это тоже определенное достижение. Она внесена контексте семейной гендерной политики. И когда вот мы говорили, я уже упоминала о вопросах риска снижения действия, чрезвычайных ситуации, то, на мой взгляд, это мое личное мнение, вот именно вот эти вопросы, они могут находиться в рамках этого направления как мира безопасности. Потому что вот создание безопасности это единственная чрезвычайная ситуация. Ну, у нас в Казахстане. Вот в условии в разделе создания ухода для обеспечения равной занятости мужчин и женщин обозначено такое, такое мероприятие, как прогноз экономической активности населения, будет составляться с учетом гендерной специфики отдельных регионов и секторов производства, а также данных материал до верности. Почему я выбрала именно вот этот пункт? Потому что здесь есть и выделено, что он будет составляться с учетом гендерной специфики отдельных регионов. Я посмотрела список участников и посмотрела, что это действительно разные регионы. И наши регионы значительно отличаются как по социально-экономическому развитию, так и по другим параметрам. Поэтому, на мой взгляд, здесь очень хорошо, что прогноз будет составляться именно с учетом гендерной специфики отдельных регионов. Вот, в том числе, то, о чем мы с вами говорили, например, от показателей работы, Мужской и женщиной в Бодрайской области, он отличается от города Алматы и Астаны и других регионов, а северных регионов тем более. Там же в разделе создания условий для обеспечения равной занятости мужчин и женщин, также написано, что будет оказана поддержка расширения экономических возможностей женщин через содействие занятости и предпринимательства, в том числе и в секторах экономики, в традиционно заняты мужчины. Это то, о чем мы с вами уже сегодня говорили, список профессий запрещенных для женщин, которые пересматривается, который в этом концепте конкретно обозначен, и это обозначено принципом, то есть будут расширяться возможности занятости для женщин, вот если в секторах экономики где традиционно были заняты мужчинами. В чем и заключается гендерное равноправие, то есть мужчины и женщины должны иметь равный доступ со всем сферам человеческого развития, особенно занятость, потому что занятость, она в первую очередь обеспечивает доходность и повышает благосостояние всего населения. Любая программа и любой стратегический документ на уровне страны, я думаю, вы знаете, что основная цель любой программы государственной и любой, любой стратегии – это повышение благосостояния населения, то есть создание условий для того, чтобы благосостояние повышалось. А это в первую очередь создание равных занятостей. Здесь же, вот я уже не раз об этом говорила, видите, совершенно конкретно обозначено, что будет пересмотрен список работ, запрещающих применение женского труда и обеспечен женщинам доступ к видам работы, не представляющим опасности женского здоровья, силу их автоматизации, технологизации и информатизации. То есть это то, о чем мы с вами сегодня говорили уже. Конечно, он список был составлен еще в советское время, тогда, когда технологии не были такими, конечно, быть машинистом электровоза в то время было для женщин, учитывая репродуктивную функцию небезопасно. На сегодняшний день я вот хочу сказать, ну, например, комиссия, кабинка современного карьерного КАМАЗа, она представляет собой может однокомнатную квартиру, там даже если волнует, а заработная плата. Она достаточно высокая по сравнению с активной по стране. Поэтому почему бы нет, если женщина или мужчина соответствует критериям выставляемым к этой профессии, как по квалификации, так и по уровню здоровья. это тоже определенного рода достижения. Также видите, будет оказана поддержка решения экономических возможностей женщин через содействие занятости и предпринимательство, а это тоже самое, если это связано с тем же. А вот здесь я хочу, чтобы вы внимательно посмотрели на этот функцию, концепцию. концепции. Почему? Потому что, смотрите, мы говорили с вами, например, я просто представила сначала, в системе национальных счетов будут включены гендерно-чувствительные показатели, измеряющие неучтенный домашний труд по уходу занятия в неформальном секторе, надомный труд, домашняя работа по найму. Мы уже говорили сегодня о самостоятельном в нашей стране и о одной из проблем, которая ждет в будущем. Говоря вот о надомном труде, домашнем труд по найму, занятии в неформальном секторе, темпаче домашний труд по уходу, то я думаю, что вы, седи, фокус, фокусная группа ваших организаций с которыми работает ваша организация, есть категории людей, которые, занятость которых относится к этим делам занятости. Я вам небольшой пример, приведу опять-таки, вот из, казалось бы, сферы, к которой гендер не имеет никакого отношения, как экология. Я работала в одном вот недавно проекте по экологии. И хочу вам сказать, что, допустим, специальности и они все работают на кордонах, но заработная плата у них очень невысокая и это очень далеко находится от населенных пунктов и соответственно чтобы каким то образом я бы даже сказала выжить они, у них есть там домашнее хозяйство, способное хозяйство и соответственно у кого есть семьи там находятся, живут муж, супруг и супруга дети как правило учатся в районных центрах или в областных центрах у их родителей или, или членов их семей, родственников. И как правило, женщина, ну, естественно, она там официально не работает, вот там нет для нее занятости, нет должности. Это и называется вот надомный труд. Соответственно, если есть там член семьи с ограниченными возможностями, то это домашний труд по уходу и так далее. Вот это один из примеров неучтенной, формы неучтенной занятости. И то, что они отговаривают уже сейчас на уровне законодательства, на уровне государственной политики говорят, это уже тоже один из результатов продвижения гендерного равенства. И, наверное, последнее, о чем я хотела сегодня вам сказать, это то, что вот этот основной документ, он, конечно, был подписан концепция семейной гендерной политики республики Россан 2005 -го года, на указом президента 6 декабря прошлого года. И на реализацию этой концепции разработан план мероприятия. Вообще там три этапа реализации концепции. Вот на первый этап уже есть план реализации мероприятий 17-19 года. Я вот здесь тоже интернет ссылку, да, где можно найти. Восстановление проекта в плане по мероприятия утверждено. К чему я это я говорю? Потому что вот в этом плане мероприятия совершенно четко продвижено мероприятие по всем направлениям, которые обозначены в концепции семейной и дендерной политики. Там обозначены исполнители. А исполнителем являются все исполнительные органы, то есть это все министерства, все акиматы. В том числе, Национальная комиссия по делам женщин и семейной демографической политики. Вы знаете, что это вот тот орган, который у нас в стране осуществляет довольно ну, реализацию гендерной политики. Хотя он конструктивный совещательный, но в каждом регионе есть областная комиссия по делам женщин и семейной демографической политики. Наверняка вы об этом знаете. Председателем, как правило, является заместитель по социальным вопросам. Ну, вот Расская область, например, это замок именно по финансовой деятельности. Вот одна из женщин, которая входит в 10% показателей, которые характеризуют занятость женщин, представленность женщин на уровне политической должности в Казахстане. И есть в каждом регионе секретарь этой комиссии. Вот если вы посмотрите это самое мероприятие, я призываю вас посмотреть его то вы совершенно четко можете найти те мероприятия, к которым вы можете подключиться. То есть в каждодневной своей деятельности это будет тот инструмент, которым вы сможете апеллировать для того, чтобы разработать эффективную политику, реализацию деятельности внутри своей организации. И таким вот образом это будет такой конструктивный и эффективный диалог на уровне исполнительной власти. Там прописаны, есть мероприятия по формированию тематики государственных социальных заказов. То есть, но надо понимать, что план мероприятий нужно смотреть совместно с концепцией семейной гендерной политики. То есть, сначала, конечно, нужно ее просмотреть, а потом посмотреть этот план мероприятий. И совершенно четко вы найдете для себя ту область к которым вы можете присоединиться, и все мероприятия, к которым вы можете также присоединиться на уровне своих регионов. Наверное, я с утра на закончила на сегодня. Так, и надеюсь, что то, что я сегодня говорила, будет уместным и повысить потенциал коллег Спасибо. А, большое спасибо. Да, да. Я... хорошо. Меня слышно, коллеги? Отметьте, пожалуйста, потому что я одна подключилась, чтобы я понимала, что вы меня слышите. Поставьте плюс. Айгар, спасибо. А... Спасибо большое, Ольга Катыревна, за очень интересную и содержательную презентацию. Я надеюсь, что переписка в чате по поводу дискриминации мужчин и женщин не помешала нашим слушателям внимательно ознакомиться с вашим материалом. А, и сейчас э, у нас есть возможность задать нашему эксперту вопрос. Я вам сейчас объясню, как это можно сделать. Как видите, на цемном чатом есть такая вкладка «Вопросы». Если вы туда нажмете, то вы сейчас увидите, что там уже содержится вопрос от Айгун Каптайля. Олега Катыровна, вы тоже, пожалуйста, возьмите вкладку «Вопросы». Вы уже можете прочитать вопрос э, Айгун и э, обдумать. Так, я прослушала... Вот смотрите, куда, где чат, нажать. видите? Да, да вот да, там есть чат, общий да. чат, а есть вопросы. На вкладку «Вопросы» нажмите, пожалуйста. А, хорошо, а, вопросы. да, спасибо. Ага. ага. Так, да. И я сейчас прошу всех участников о которых были вопросы во время презентации. По-моему, Владислав об этом писал. Я видела намеки на вопросы от Ивана. Я прошу всех участников, у кого есть вопросы к эксперту, зайти в эту вкладку и написать свои вопросы там, чтобы мы не теряли время и не выискивали их сейчас в общем чате, который уже занимает достаточно много времени. Всем понятно, да? Если понятно, как задавать вопросы, поставьте тоже плюсики, чтобы я понимала, что вы меня услышали, и сейчас будете вопросы задавать давайте. Хорошо, вижу. Тогда мы переходим из общего чата в вопросы. И первый вопрос Айгуль Каптаевой. У меня такой вопрос, есть ли такие страны, где добились полного гендерного равенства? Если есть, то каким образом они это определились через адвокацию или другими способами? Мария Вы ответите нам на этот вопрос, пожалуйста. Ну, я хочу сказать о том, что вот когда мы говорили об, об индексе гендерного разрыва, то вы увидели, что, конечно же, там в верхнем топе находятся а, страны. Вот сейчас не давайте я немножечко а вам покажу. Вот прямо на презентации. А, Светлана, а презентация, да, нас, это да? Вы сейчас ставите, да? Да? Да. Вот если вы посмотрите, то вот видите, здесь находятся скандинавские страны. Исландия, Финляндия, Норвегия, и Швеция. Конечно же, это вот страны, которые достигли. Ну, во-первых, это страны, как вы сами знаете находится в топе экономического развития, это действительно развитые страны, и вот там действительно а, гендерное равенство будет Прежде всего, конечно, достижение гендерного равенства, а, скажем так, оно отслеживается по той законодательной базе, которая, во-первых, там присутствует. Да. Во-вторых, по представленности, например, женщин на уровне принятия решений. Я уже говорила о том, что вот об этой 30%, 30 в этих странах представленность женщин на уровне принятия решений, особенно на уровне парламента, там более 30% и 50%. Поэтому, конечно же, достижение гендерного равенства – это не только одностороннее, скажем так, работы исполнительной власти, это в то же время, конечно, и адвокаты непроизвестные организации всего гражданского сектора. Хорошо. Хорошо, Буркова Ирина тоже задает вопрос. пожалуйста, почему-то Я не, задала, почему видите, не вижу. Я не вижу, я нажала вот на опыту Хорошо, вопрос, давайте я, я тогда их буду отчитывать. Вам меня же слышно? А, ну, а, объясните, да. пожалуйста, почему под, гендер, под гендером занимаются различные сексуальные самоидентификации человека? Гендеров больше 60, если не ошибаюсь, но по большей части, ведь речь идет о сексуальной ориентации. Поэтому гендер тут как, тут как будто синоним? Вот этот вопрос. Вы знаете, я вначале пыталась, я почему-то, я говорила о том, что... Мне казалось, что, ну, скажем так, на сегодня в нашей стране это не вызывает вопросов, да, и поэтому мы с вами говорили о гендере как о, о, о социальном поле, перечислить гендерного равенства. Но гендер – это когда мы говорим о физическом поле, то есть мужское, женское, поэтому там, собственно говоря, то, о чем вы говорите, и а, возникает. Ну, я вам так скажу, литературу на эту тему очень много, очень хорошая литература. Я бы посоветовала вам читать метр, так скажем, гендерных исследований на такой постсоветском пространстве. Это Шевцово, наверняка ее знаете. Просто, если это интересно, то это можно прочитать, это вот, я так... Хорошо, спасибо большое. А, у кого еще есть вопросы? Напишите, пожалуйста. Я готова их зачитать и увидеть. Там, давайте вернемся в общий чат. Вопрос. То есть, мне, в принципе, видно, что появляются новые вопросы. Я могу сервисовать. Так, да, Владислав задает вопрос, почему женщины говорят, что у нас нет гендерного равенства, говорят, что они дают услуги должности, но при этом они не хотят идти работать на стройку, асфальтовым плачется и так далее. В среди женщины даже на госповалах принимали активное участие. Это уже прикрытие гендерным равенством, получается, ссоре, если кого-то обидел. Вот такой вопрос, я когда я равно ответила. Ну, вы знаете, это не вопрос, на мой взгляд, Светлана, это утверждение нашего коллеги, да. Я хочу, ну, его видение, скажем так, и мне хотелось бы сказать, что в рамках вот нашего с вами разговора мы говорили об этом самом гендерном равенстве. Я вас понимаю и в определенной степени поддерживаю, потому что я тоже считаю, что если здесь в рамках занятий должен быть равный доступ ко всем профессиям, ну, а здесь вопрос такой, как мужчина, так и женщина, они должны соответствовать всем полиционным требованиям той специальности, которая предоставляется, и, соответственно, там есть определенные критерии, которые нужно соответствовать. Это по здоровью, там, или еще другие. Ну, я, не, я бы не сказала так категорично о том, что сейчас женщины вот не хотят туда идти, хотят только управлять. Если посмотреть статистику, то управляют, спросите, меня в большей степени мужчины, нежели женщины а женщины как раз-таки представлены, вот как уже я говорила, совершенно в других отраслях. Я здесь просто даже, не знаю, это не вопрос, Светлана, это утверждение, это мнение человека, и как я всегда очень толерантна к другому мнению, я думаю, что ну, это мнение человека, который может присутствовать, я даже не знаю, что здесь сказать. Но я хочу сказать о том, что вот гендерное равенство, оно на то и называется равенством равноправием, чтобы как у мужчин так и у женщин был равный доступ ко всем сферам человеческого развития и ко всем специальностям, ко всем ресурсам и так далее. Хорошо, спасибо большое, кого еще? вот ну, так как-то. Кого еще есть вопросы к нашему эксперту? давайте. Если нет вопросов, поставьте, пожалуйста, в чате минус. Если у вас нет вопросов, напишите «нет» или поставьте «минус» в чате, чтобы я видела, что мы, в принципе, на все вопросы ответили и можем с вами приходить к закрытию нашего сегодняшнего вебинара. Хорошо, спасибо большое. Спасибо всем участникам, что пришли. Я, на... да, я да, могу да, последний слово. Да, а может меня? Да, а, можно секундочку? Секундочку, сейчас, да. я сейчас я вас найду. Так, так, хорошо. Звоню камеру я покажу. Да, Спасибо. Я вам могу говорить, да? Да, да, ну, конечно. А, ну что, дорогие мои, я думаю, что я могу так сказать, поскольку вот полтора часа мы сегодня с вами общались. Не знаю, насколько я была вам полезна, надеюсь, что да. Я хочу сказать одно, что вот а, вообще специалиста и профессии гендерчика, как такового нет. Это знание, которое может нарастить любой человек. Вот поэтому я желаю, чтобы в это знание... А я уверена, что оно у вас есть. Желаю успехов вам, вашим семьям. И надеюсь, что эта встреча была не последней. До свидания. Спасибо большое, Олега Кадыровна. Я надеюсь, что наши участники еще смогут посмотреть, пересмотреть это видео, посмотреть ваши презентации. И если они у них будут вопросы, они обратятся к вам за этими вопросами. Огромное-огромное радует. С большим наслаждением сегодня я вас слушала в очередной раз. Так, всем спасибо. Спасибо большое. А. Всего доброго. Спасибо. Все, все. все, всем пока. До свидания. Вы получите ссылку на следующий вебинар завтра днем. Завтра я надеюсь, что мы свой вебинар да, проведем чуть-чуть пораньше. Вы не против, если мы его назначим на 17 часов? Поставьте плюс, плюс, пожалуйста, если вы согласны прийти в 17 минут. Супер. Замечательно. Все, тогда завтра Я мы начнем свой вебинар в 17 часов. Всего доброго. Ну все, вам успехов. Да. Пока. Да, Спасибо. да пока. Спасибо. Отключаемся. Давай.